Не для вас, чтобы убить меня, сломать и убить меня. Вот такая поля барабская. Для брат вдоль я пою, за словами отвечаю. Только может Бог судить меня. Под забором, Урки окрестили меня вором, Мать родная назвала Романом, До сих пор я шаю по карманам, Тише, тише ради Бога, тише. Золотые горы обещает На лубах голубки обнимает Золотые горы обещай. Не для вас, чтобы убить меня Сломать и убить меня Вот такая доля барабская Для брат в доле я пою За словами отвечаю Только может Бог судить меня Я без плана, как коров, без шарства, а когда баловные ребята Обнимают, целуют девчат Я сижу на норах и мечтаю, когда выйду на волю, а и брат Я сижу на норах и мечтаю